Я уже давно не питаю иллюзии по поводу цивилизации, потому что я не вижу цивилизацию. Я вижу стадо, баранье, тупое стадо ублюдков, которые исполняют приказы, заведомо преступные приказы, которые совершенно не пользуются своей головой, не анализируют ситуацию. В 21 веке эта информация просто кишит вокруг нас, она бурлит. Ее нужно просто брать и анализировать. Чем больше источников информации ты берешь, тем более интересный, тем более точный анализ ты можешь провести. Толпа, которую я вижу вокруг, в большинстве своем, к сожалению, в большинстве своем просто не проводит никакого анализа, она тупо исполняет приказы. Мы живем в то время, когда о цивилизации просто нельзя говорить, так как Обычный телевизор, как во времена Геббельса, как в начале 20 века, промыл мозги людям. Люди не в состоянии отличить добро от зла. Люди не в состоянии понять, кто несет мир, а кто несет войну и уничтожение. В России сейчас запретили в принципе под страхом преследования административного и уголовного, Использовать слово «война». Людей арестовывают на улице за то, что они в руках держат чистый лист бумаги. Стоит один человек с чистым листом бумаги. Его арестовывают. Его винтят, тащит в отдел. Я не знаю, что там дальше происходит, но, по-моему, ничего хорошего. И знаете, я считаю ублюдками тех, кто понимает, что творит зло, но по приказу какого-то мудака, какого-то... Совершенно левого человека исполняет этот приказ. Я считаю ублюдками тех, кто пишет и придумывает законы, которые запрещают людям говорить правду и называть все своими именами. И я считаю ублюдками тех, кто подчиняется им. Вы всегда можете просто подумать своей пустой головой. Я сожалею о том, что мыслящих людей с каждым разом еще меньше. Я это наблюдаю везде. Не только у себя в комментариях, не только на улицах, по соседству, среди своих знакомых, приятелей. Я вижу это по мировой обстановке. Я вижу, что происходит. И я рискую очень сильно, говоря сейчас эти слова. Но сейчас идет война. Россия напала на Украину. Россия бомбит Киев, Чернигов, Харьков и многие другие города. У меня на Украине, в Украине, у меня родня, у меня друзья. Это и Днепропетровск, это и Херсон, это и Киев, это и город Брянка. У меня там тети, у меня там братья, у меня там много друзей, у меня там, как ни странно, есть много подписчиков. Также у меня есть подписчики в России. Я не удивлюсь, если одни сейчас стреляют в других. В прямом смысле этого слова. Последствия. Последствия у всего этого катастрофические. Причем катастрофические почти для каждого. Может быть даже для каждого. Как минимум на русскоговорящих территориях. То, что происходит сейчас в банковской системе, то, что происходит на бирже, на рынке ценных бумаг, даже говорить не надо. И с каждым днем я не думаю, что будет становиться лучше. Я просто не могу говорить подобного рода негативную свою аналитику. Это тоже чревато последствиями, и вы должны понимать, какой риск сейчас у каждого. Но я в принципе не могу молчать. Хоть что-то я просто обязан сказать, что бы то ни было. До тех пор, пока я сижу и трясусь под лавкой, боясь административного преследования, либо какого-то другого, рядом со мной, под боком, в прямом смысле слова, погибают люди. И не сказать вообще ничего, я просто не могу. Слабоумие, которое охватило людей, если их можно так назвать, оно, к сожалению, было всегда. Мне кажется, большинство всегда страдало этим слабоумием. И это идет из поколения в поколение. Люди просто не хотят воспитывать своих детей. Люди просто не уделяют им время. Это лишний раз вам к слову о том, что современные родители – это слабоумные ублюдки, которые суют ребенку в руки гаджет и забывают о нем. Признаки этого я вижу повсеместно и ежедневно, вокруг себя, везде, совершенно везде. Даже наблюдая за тем, как какая-то ублюдочная девочка шарит по грязи, не видя, куда она идет, шаркая ногами, собирая на них эту грязь, хотя в двух шагах сбоку есть плитка, есть чистая дорожка, потому что она идет и своим, извините за выражение, свинным рылом уткнулась в телефон и она придет домой, кинет эти засранные ботинки и пойдет завалиться в грязной одежде на свою кровать, для того, чтобы снова воткнуть свое свиное рыло в этот телефон. Я столкнулся с тем, что моя родня, близкие мне люди, чрезвычайно близкие люди, буквально на днях, не все, о нет, конечно же не все, очень многие понимают, что происходит, но есть те, кто прям кричал на меня, прям визжал на меня, что мы фашисты, потому что мы поддерживаем Украину, что Путин – это золотой человек. Таким людям, я хотел оскорбить, конечно, сказать гадость, но таким людям я скажу мягче, проще. Забудьте о том, что я у вас был. Знаете, я уверен в том, что Украина победит. По факту, для меня, лично для меня, Украина уже победила. Потому что выстоять столько дней против, казалось бы, такой мощи и вести, как бы так сказать, одолевать врага, несмотря ни на что, это и есть признак победы. Украинский народ не сломлен, это факт. И он победит при любом развитии событий. Я не буду говорить сейчас о ядерном пепле и какой-то там прочей сумасшедшей бредовине. Потому что я не могу предполагать, что в голове у сумасшедших людей, которые имеют доступ к какой-то там кнопке. Но что бы ни произошло, Украина уже победила. И это свершившийся факт. Все остальное – это лишь детали. Также я хочу, чтобы вы поняли, насколько высока цена свободы в нашем мире. Потому что я абсолютно точно уверен, что граждане Украины в данной ситуации, в данную секунду отстаивают свою свободу. Что бы кто ни говорил. Знаете, я не уверен в том, что... Завтра для меня может наступить. Для кого бы то ни было. Раньше я строил планы на многие годы вперед. Раньше я планировал дофига что. В огромных масштабах. И вот сегодня гуляя по улице, я задался вопросом. А есть ли у меня уверенность в том, что завтра будет завтра? Нет. Я в этом совершенно не уверен. Людям настолько промыли мозги, что люди вообще ничего не понимают. Более того, они еще и отстаивают заведомо ложную точку зрения. Знаете, ничего бы из этого не произошло, если бы люди называли вещи своими именами. Если бы абсолютное большинство людей называло вещи своими именами. Если бы в мире, в миру, в мире... Было чуть-чуть больше честности. Мне кажется, это, это путь к прогрессу. Вот это настоящий путь к свободе и прогрессу. Ну, наверное, к взаимному уважению. Я довольно часто себя считаю белой вороной в обществе, в толпе, в принципе, среди людей. В любом коллективе. Потому что встретить коллектив, мыслящих людей, коллектив, единица, да, коллектив нет мне пока еще не удавалось и буквально вчера мне в голову пришла мысль такая странная совершенно я подумал, вот белая ворона это редкость а что если белый цвет это истинный вороний цвет что если вороны стали черными вследствие какой-то глупости какого-то нонсенса это конечно смешно это конечно фактически метафора но что если так что, если истинный вороний цвет – это белый? Больше нечего сказать. Берегите себя.